пять худших комплиментов для мужчин здравствуйте мои дорогие с вами елена алексеева и сегодня я хочу поговорить с вами на эту очень важную тему первое первое что можно сказать это когда раскрываются ваши чувства в комплиментах когда вы говорите что вы такой классный вы мне так нравитесь то есть здесь в этой ситуации Лучше скрывать свои чувства. Тогда вы остаетесь трофеем для мужчины, а он остается охотником, и ему все еще надо завоевывать вас. А как только вы подняли лапки, как зайчик перед охотником, да, то здесь вы теряете весь свой шарм, и мужчине становится неинтересно с вами. Второе. Уменьшительно ласкательные суффиксы и все, что относится к зайчику, солнышко, пупсик плюшка, еще что-то там, да, что девушки придумывают, какие-то названия. Это можно использовать для маленького ребенка лет до пяти, и э, потом уже даже с ребенком шестилетним лучше разговаривать без этих уменьшительно-ласкательных суффиксов, даже если это ваш ребенок или это ваш внук, чтобы мужчина в вашей семье рос настоящим мужчиной. Ну и тем более это нельзя использовать для мужчин, с которым вы познакомились. Да? То есть даже на каком-то этапе нет смысла, стоит оставлять его имя, произнесенное в полном формате. Да? То есть если не Андрюшечка, а Андрей, да, не Сережечка, а Сергей, да? ну, есть, конечно, исключения. Можно мы о них сегодня не будем говорить. В большинстве случаев, как лодку назовешь, так она и поплывет. Да? То есть, если вы назвали уменьшительно-ласкательным суффиксом, то мужчина вполне вероятно, что после ваших регулярных таких названий будет делать какие-то детские поступки, будет чувствовать рядом с вами себя ребенком. А каждому мужчине рядом с женщиной хочется себя чувствовать защитником заботящимся, да, и э, вот это вот ни в коем случае нельзя допускать. Третье. Э, с позиции мамочки или с позиции учительницы, с позиции сверху, когда мы говорим «молодец», да, или «ты совершил хороший поступок», такая оценка учительницы, да, оценка мамы. Здесь тоже женщина сразу проигрывает от мамы, от учительницы всегда уйдет, и не стоит... Включать себе эту субличность или эту роль не стоит играть в отношениях с мужчиной. То есть в отношениях с мужчиной продолжайте играть роль женщины, за которой нужно заботиться и ухаживать, и защищать. Четвертое. Избитые комплименты, которые... Какая у тебя спортивная фигура, да? Это вообще с намеком на на секс, то есть мужчина на своем языке понимает это как призыв к сексу по умолчанию, эту фразу, и потом у девушек начинаются проблемы, непонятно, почему он на ровном месте начал хотеть секса здесь и сейчас, да, там в машине или там сразу начал уговаривать идти к себе домой, капризничает и, и все. То есть здесь эти фразы нужно стараться исключать, то есть вообще все, что связано с физическим телом, Лучше исключать, даже о какие красивые глаза, нужно очень хорошо подумать, если у вас есть после этих слов про глаза продолжение, что в них видна логика, в них видна мудрость, в них видна что-то глубокое, да? глубокое о нем, не о его физическом теле, а о его главной составляющей, да? которая управляет его физическим телом о его внутренних качествах, о его богатом внутреннем мире, да, который вы смогли увидеть в глазах, то здесь еще стоит использовать такой комплимент. Но если вы просто сказали, какие у вас красивые глаза, то это может тоже приравниваться комплиментом физическому телу и звучать как призыв к сексу. И здесь снова могут начинаться проблемы. Стоит этого избегать. Ну и пятое – это лесть, когда вы говорите, какая у тебя классная машина, какой у тебя классный костюм, какие классные часы, подчеркивая его там, статусность, его э, финансовый уровень и так далее, ничего не говоря о нем, да, то есть ничего не говоря о его качествах, о его достижениях, э, о его мудрости, о его логике, о его миропонимании, э, каких-то успехах. Возможно, что этот человек когда-то в 90-е годы шел там, пешком, на первую свою встречу для открытия бизнеса, потому что у него не было денег даже на троллейбус, а сейчас он там громадная корпорация миллионер. Да? И здесь будет очень неценно подчеркивать какие-то качества, те качества, чем он обладает. Да? Лучше подчеркнуть его внутренние качества, мудрость, умение вовремя сориентировался на местности, оказался в нужном месте, в нужный час и так далее. Да? То есть здесь вот такие моменты. Эти фразы очень сильно могут оттолкнуть вас назад. И возможно, как у женщин, бывает, что встретить хорошего, отличного парня, бывает вообще один шанс в жизни или два. Да? В физической культуре вообще не считается правильным второй брак. Даже, даже второй считается, приравнивается к, к чему-то грязному и плохому. И поэтому э, не рассматривается второй брак. Поэтому, почему? Потому что шансов на получение хорошего мужчины у женщин не так много. Поэтому цените каждый шанс, который вам предоставляет судьба, и будьте к нему обязательно подготовлены к этому шансу, чтобы не наступить на грабли, не получить по лбу и не потерять этот единственный классный шанс, который может сделать вас счастливой на всю жизнь. Это на самом деле чаще всего ценно, поэтому готовьтесь, подготавливайте себя к такой встрече очень хорошо. Желаю вам женского счастья и увидимся в следующих видео. Подписывайтесь на мой канал. Буду снимать серию видео сейчас новых, с новыми темами, которые, скорее всего, заинтересуют каждую женщину. Пока-пока.